Что ж, привет, следующий день, сразу идем в столовую завтракать, время 12 почти, а потом идем, едят уже, время обеда мы идем завтракать, класс! Почему мы встаем раньше, мы просто очень много собираемся. А потом идем заказывать катамарада. вероятность, что он будет забронирован, и мы будем несколько часов сидеть на пляже, ждать, пока он освободится. Да. Там да. их много, но мы хотим именно с горки, их всего два. Я бы, кстати, взяла бы, наверное, вот по на пляже, пляжа, вот там, где мы вчера были на Бренаде. Там и народу поменьше, и забронировать, мне кажется, очень близт класная. Ты чем будешь, что будешь Не хочешь? знаю, нет. Я очень... вообще не сильная. Я тоже. У нас прям вообще... Ну, завтрак, да, по тут прям. 250 как-то и о том, -то ничего нет. Короче, сосиска 45, а кофе 8. У меня горячая шоколад. Ну, горячая, я так понимаю, да под тарелочку. Наливает только, странно, как-то очень мало. Надо их погреть, было. Не привыкла есть от сосиски в тесте, я люблю, когда еще майонезик, внутри огурчик горечку засунешь. Как дома. А, Слишком огромный прям. с нашими внешними. Я не знаю, сможет Релюс это приблизить, но это очень что-то непонятное. кушающее из у нас так и здесь не водится Что это с этим носиком Причем это видно, что это птичка Это не насекомое какое Что это Это не шмель Что это такое, не понимаю. прям птица Нифига себе Обалдеть я смотрю, у большая, убегать пора уже. Топаем по набережке к нашему любимому пляжу. Mm -hmm. Уже народу много, очень жарко. 37 градусов показывает. Она. Но мне кажется, там на табло просто нагревалось. так наверное, не 37. Но народу много, как обычно. Море, кстати, сегодня очень спокойное относительно. Я надеюсь, что нам не придется долго ждать катамарана. Я думаю, что мы сейчас получается покупаемся, я надеюсь на это. И как раз он приедет, и мы сядем и уедем. Вот. Так что там с катамаранчиком? Он четырехместный. Там есть зонтик на нем, чтобы ну не под прямым солнцем и горка. И вот. Мы хотим взять на два часа и уехать. Так что вот. Все, мы оплатили, забронировали. Через час нам освободится кагамаран. Поэтому часик мы сейчас сидим на пляже, взяли себе на два часа с горкой. Не знаю какой, либо вот там вот оранжевый, либо где-то там синий. Не знаю какой. сейчас купаться, загорать. Смотри, как там намыло. Так, топай. Море подуспокоилось, да, чуть-чуть? И вода чистая стала. Зря они взяли. Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Опять, мам! Давай. МУЗЫКА Чтобы в тебя не закапали. А? Ухо не закапали. Да вообще, как бы, три раза в день должны были капать. Ну, дай бог, один капали. Да один. Да, да у меня ничего не болит, нормально. Говори, сколько народу. Много. Я нырнула, и меня золотой ловит. Вытащи. Чёрт! поехала Мягкие а Сколько времени стоит? Стоит. 13.20 я заметил. Сейчас. Давай, давай я кручу. Я... 13.20 сейчас. Claro. Лево-право. Подживет на 13.20. Готовлю... Подживет Нифига себе! Сложно управляемая штука. Подживет на 13.20. влево так, надо, сейчас мы немного отплывем и разберемся, как вообще управлять вот этой штукой трюкой. и мужик, надо купальники чтобы след от этой херни не осталось. Так ты и так меняешь вроде. Ну, я вот теперь вот здесь загораю, у меня вот здесь след. Блин, прикольно, слушай. Такие велосипедки. Да сейчас 13.20, нам надо в 15.20 что, приехать? Да, у, -у, -у, у нас время вообще гора. Нет, давай прям быстренько. А если в захочешь, вот здесь что делать? море куда Да я рулю налево заруливаю ну что-то поволна журнал я так не быстро ну быстро кстати все черное море за сколько так можно это неделю две доплывем ноги накачать прикольно то что позвонить да вообще красота. -o -o. ты чё? Поливаю. Кого? Нас. Я предлагаю сесть ближе к тому катеру, въедини. вон там между катером и этим катамараном да? <much> туда. <much> Тяжело, <much> улица, <much> да. Тяжело улица, да? Ну такая фигня. типа. Uh... Право рулишь, это налево поедешь, а налево это направо. А ты оставь просто вот так вот, и можешь же не вертать. А и поплывешь куда Хорошо. Право рулишь? Право рулю. Или вправо. не е не, у не а не, ня ня прикольно. Здесь, наверное, глубина вообще. Смотри, куда мы были. Смотри назад. Далеко. Я предлагаю вон туда, там тусе у них. Wow. Прикольно так управлять. Вот well, <sharp inhale> так вот, в принципе, и просто прямо будет. <sharp inhale> вот это да! Давай, командер. Да я просто как-то остановила, а он потом на чем-то несут. Бегай с ним, блин. Ага. <клых> <клых> О, еще без сотрудников. Сколько надо быстро будет сносить куда-то? что гребешь куда-то ну я просто рулю Фу, вообще Фу, какие тут волны прикольные вот можно курить постоять да. так что Вода вами вообще чистейшая. Оборзершая совсем. Ой, как ждаю. Мне кажется, надо развернуться, чтобы поперек волны Ай да что придумали, да? Якорь кинули. Горочка на уши. такая маленькая, чисто побаловаться просто. Ну, смысл брать без горки, если все это одинаково. Хай. И Безопасно вообще нет. из того, что мы видели видео, как у людей порвался трос, и они просто резко начали падать в воду, было неприкольно. А мы простегнулись, Нам нормально. Значит, значит, сюда, -сюда. будет просто катать поясненьше. Держи. Прикольно, как залезла на хер куда. Ну, ты прям ладошкой повози просто, чтобы сыр был. Вот. Mm. Чем занимаешься? Нас все, старая. Езжай, я боюсь. Можно я вылезу? Держи! Как думаешь, здесь глубоко? Да. Насколько глубоко? Не знаю. Страшно! Страшно? А если не груза будет? Не буду. Мне прикольно съехало. Давай с той стороны допустим. О, красота, хорошо. Я на одном видела хотя а бы эти веревочки, а вот давай. Что, что? Неудобно? Нет. Ну что, ну все, лежи за горой. Не смейся. Иди плыви, ныряй. Ну, чтобы съезжать, надо зонтик складывать, это реально неудобно. На это было так, ничего. Ты сядешь, у тебя все ноги закончатся с горки. Мне кажется, тебе надо складывать зонтик, чтобы ты мог Я сесть. Так, да. Ну, так неинтересно. интересно. Ну, ты прыгнуть хочешь? Да. Ну, У нас там сумка на месте, да? Может, ты сюда просто под положишь? Давай. Давай, Да. А? Да. Будет волна. Ой, затопило. Там плывут. Давай! Мне страшно? Я вижу. Куда, Боже, Я куда попала? Я куда попала? Да, да, да. Да, Да Получается видок красивый. Давай. Вот тебя видно теперь везде отсюда. Да, тут место прикольно есть. Загорать, пофоткаться с видом на прекрасное море. <свечес> Ныряй. Я в горке хочу. Ну, я ничего не увидел. Как я тебя заснял бы? А? Я ж тебя не сниму. А я, не так, я ж тут сижу, ты как поехала. О, как тайнул, прям, лёк, лёк. Эй. Давай дожим в горке. Ты прям кузы. Поехали? Три, два, один. Юг, такая вода прозрачная, у тебя прям все ноги видно. Можно? Нет. Можно фоток наделать, с ним пойти. <транные пластики> mm. Давай, давай, давай. <транные пластики> нормально. Давай, давай, давай, давай. Да, нормально. Поплавай спокойно. Отдохни. Ну, вода, да, прям вообще прозрачные. хотите ка Ломбочка. Давай. Да. И под воду. Давай наоборот, до тебя видно будет они в нас не врежутся? Катерок у нас там нет. Да. Летят. Вся вода, пусть, какая не быстро. Ножки помочили. Давай, мерять. Ну не в меня, вон туда. Вода прям соленая, соленая. Вода прям теплая, теплая. И теплая семая. Кредо мо, подарит нам полет. <свят> Нас никто не найдет. Давай на рыбку Не первый раз Вода сильно попала в рот. Фу, соленая. тума сойдешь Через неделю да только это будет. Обычно прям чуть-чуть попадала, а прям сильно. Э -э -э. Я тоже хочу понырять. Но... Я очень любила на плаву с камерой. Привет! Нет. Ага. Вода прозрачная, прям наичистейшая просто. Вода еще может быть мальчиком с вами. Можем. Чего? Кожа Садись. Что-то там натопнил себе воды. Да, это. Смотри, меньше не становится. Сашка переживает, что мы тонем. Я не говорю, что мы тонем, я говорю, что вода заливается, она не уходит. Там дырдочка такая. Так должно быть? Наверное. Вот именно, что может быть, смотри. Просто здесь есть? Здесь. Просто смотри, я вот как хлебовую водила сюда. А ее меньше не становится. Ну пальцем заткни и поплыли. Фоткаться? А как все за это? О. Тем временем мы отплыли вот Здесь... на стульчика от берега. Ну, там есть те, кто еще дальше. Да, там он еще дальше есть, ребята. Но мы туда нет. Мы нашли просто буек, пристегнули. Да, самый дальний буйок, который нашли, вот он плавает. Пристегнулись тросиком, канатиком и все. и сидим здесь. Ее просто как все потеет. А ты соли. О, пристегнулись к бойку и сидим здесь вот. Загораем, купаемся. Сейчас будем фоткаться еще. О -о -о. Не так спокойненько, тихо вдвоем. 1200 рублей. Все, удовольствие два часа. 700 рублей час. 800, там написано 700, но а они говорят 800 800 час, 1200 В принципе, недорог Часа, мне кажется, вообще мало будет Мы тут уже часик плаваем Всем позвонили, всем все показали Сами накупались кайфово такая. Больше нравится то, что здесь вода теплее, и она прозрачная. Ну, понятно. Куда гребем? Хрен знает. Вперед. Сейчас будем звонить сыну, да. звонить маме, бабушке. Там они а, за столом, там праздник, куча народа будет, да, Одной бабушке позвонили, Наташа позвонила, показала нам вот эту сия, красоту, вот эту всю понравилось. Вообще, пока... Все за нас переживают, что мы уплыли очень далеко. Че? На перегонки встанем. Сорока, Гоняем Ага, далеко уплыли. Тут некоторые, когда проезжают большие лодки, прям такие волны поднимаются, конечно. Давай Очень-очень да. жарко. Ты сказал 15 минут? Ну? 20. 20? 40 минут? Плюс минут 15. О, кайфово, класс. Не зря, хорошая штуковина. У нас на вечер планы сходить в кафешку в одно. Мы так приметили, там всегда такая, ну, пусь прикольная, там какие-то танцоры, еще кто-нибудь приезжает, Фокусники какие-то как-то. Да, так что мы на вечер мы хотим сгонять туда. Но это прям на вечер, часов восемь, девять. Да, быстро, прям разгонимся, давай. А сколько быстро? Давай, как? Куда? Давай только не в туда. Ну, вдоль берега давай. Поворачиваем налево, вправо-влево. Там люди катаются тоже. Готово. Да. Раз, два, три. Не, не, прикольно быстро, и особо-то быстро не разгонишься. Да. Какие у нас планы, как приедем? Покушать, сходить? Да-да, можно, человек. Потом у меня есть мысль, можно по магазинчикам погулять. Да, он тоже быстро, смотри, как едет. охренеет По магазинам пойдем? Да, смотри, как быстро. Сколько он, километров 60-70, наверное, пролетел. Давай жилетиком попробуем. А плавать? Да точно. Я уже жарко стало. стала mm -hmm. прям. Бежи. Ой, ой, ой, ой, девал. Ты только растяни себя, то есть я затянула, то есть скорее всего не завяжешь. Мне удобно ты прям такой ложишься и лежишь прям на жилетике, хорошо? Приятно. Прыгают, прыгают. Волны нам тут создают. Мне в жилетике прям удобно. Так отлично, наполняться У меня прямо раздражает этот Прям Причем он прям заливается сюда, надо заткнуть пальцем. Замедленная съемка пошла. Вот прям простыляк расслабься, знаешь, как кайфово. Да? А ты куда поплыла? Блин. Кто? Кто? Кто ты сказал? мы погребли. Керасится далеко. Давай иди сюда. Сейчас какая-нибудь рыба тебя утащит. Выбей ко мне. А вдруг мне сейчас Я наш как-то переживала за это, поэтому сказала, вытаскивай меня. Ой, я классно. Лёшка уже прибыл, сосиска моя. Как ты меня назвал? Неудобно. Фу. Как ты меня назвал? Че? Как ты меня назвал? Еще помнишь ты? Что... Заставила мужа попахтеть, а? Фу. Много кушаешь, надо худеть. Это... Меньше, мне кажется Смотри, катамараны вон стоят, никому не надо а вот время обед, вообще никого нет Бананы, я смотрю, почти никто не запускает Нас попросили налево не плавать Но мы, конечно же, как умные, что... умные люди Поплыли на льду направо мы просто думали что мы вон около того пирса были оказывается нет я сейчас только что понял то что мы должны были плавать справа от э, яхты вот этой дебилы извиняйте он говорил там объясняю не объясняю не понимают теря понял почему не понимают ну куда давай? Нормально, Гребем. Санюнька, молодец. Хорошо, сидим. Плакидцы свои надо куда-то девать. Ух. Ну что ж, почти два часа прошло. Быстро прилетело. Время. Вообще очень быстро. Нет, два часа тут прям по-любому. Самое то. У нас еще осталось 15 минут и мы решили потихонечку плыть. Мы, ага. мы, мы решили потихонечку идти к берегу. Как тебе понравилось? Вам показали немного, сами покатались, отдохнули. Всем позвонили, всем со, со всеми созвонились. Все очень круто то, что здесь ловит интернет. Очень хорошо. Ну, прям километра на полтора, наверное, от да. были, все было нормально. Да, маленчик, да? У нас еще есть время. Да. Я потихоньку на буек плыву по краю. Плывать освободилась катамаран ребят тоже надо покрыть педальки с мой какой катамара извините пожалуйста вступили вы попросили ну, туда не плавать часа, а мы что-то перепутали эти пирсы просто мужчины скоростные ямахи честно а не специально пипа, мы просто вот это есть но одного нет а издалека мы такие ночью даем десять дней свободы четыре местанин на горизонте